Вот, нежная, нежная. Она не даётся. Она тает во рту. Но это же импортная ничего не даст. Это брак. Резина. Гадость. Химия. Вот оно С поля через кассу. Заплатите в магазинчики и кушайте. Тебя кормят так родители? Он Что да? мешать будем родительских франк. Если ребенок не получает в день 5-6 ягодок клубники, а для этого папа в 5 утра приезжает, в 6 утра автобусы идут сюда. 10, у мамы есть мама, мама ее, бабушка есть? Да. Вот тещу гони сюда. Для папы на тещу. И еще. В музей властный. Эту клубнику надкусывал. Вы там корзинку подарили, поэтому не надо. В музей да. там. да, я вот на это использую тоже. Как смазка. Это для кожи полезно. Раньше показывали женщин маску делать, в кино. Все думают, что такое красное вся. Нет, это, это очень полезно, это витамины, что? через желудок, внутри организма, а так кожа, тоже все это. На, Назар, пом пом пом пом помочи руки, да помни, кто тебе помогал спасти твои руки. папаша Потом ты позаботится, внукам папа. рассказывать, что лично Владимир Жириновский давал мне сделать маску. Назар, личной. как ты думаешь, если мы твою папу лишим родительских прав? Как ты к этому относишься? Он против. А, Плохо, а ты почему? Ты будешь свободным, понимаешь? Интернат. Здесь интернат есть у вас? Нету. Открывайте интернат. Нет. Вот дети богатых родителей. Нет, Здесь нет. жить, работать, зоопарк есть, питание есть, рабочие места есть, все ведь есть. Наз... Ребенок должен воспитываться с семьей. Человеком будешь. А если семья его балует, закормили, конфеты, вафли, мороженое. Каждый день? Нет. Нет. Но в холодильнике стоят. Ну я хорошо, ну, Давай. Парень приехал с утра на работу. Да. И работает. Это трудовое воспитание. Тогда в России так. было трудовое воспитание. Правильно. И поэтому папа на правильном пути. Прав... И давайте еще конкретную причину. Папа член ЛДПР. Вот поэтому ну, он работает. Правильно? Ты знаешь, член какой партии твой папа? ЛДПР. А Павел Николаевич? Я беспартийный. Честный человек. Ну, плевать на все эти партии. Кабала, мафия, он просто хороший директор совхоза, хороший агроном, хороший инженер, и все. Партии нужны, но это так, где да, стороне. Вот, ну, для чистой мои принципы полностью совпадают с принципами КПРФ. Ну, так человечество придумала, чтобы была, как бы, конкуренция, ну, нет, нет. чтобы были, так сказать, возможности... Раз разные семьи не забирали, потому что лови, разные никаких интернатов не надо, дети должны воспитываться в семье. А Энгель что говорил? Семи лет забирать детей у родителей, Слушайте, ну, иначе английский... вырастут уроды. Я тоже ошибался. Не, не, не, ну, нет людей, которые правильно. не ошибаются. А? Они с вами. Правильно. Ну, правильно. он же говорил. Правильно. А сегодня что знает что, кругом эти, эти дети. Джинсы у тебя есть? Нет. Вот зачем тебе нужно. Рок слушаешь? Молодец. Пепси-колу пил? пепси упил? Нет. Молодец. Почему? Потому что твой папа... — Член? — Что? — Член ЛДПР. ЛДП. — Вот. Договаривай быстрее. То заботится. Сперва он член партии, потом он заботится о тебе. Если бы он не был членом ЛДПР, он о тебе бы не заботился. Уже бы где-нибудь в Сибири бы, в интернате бы стоял полуголодный, из забора смотрел где что. Стоишь среди людей, которые любят труд и вас кормят всем. Ну съешь еще одну клубничку и больше не бери. Еще одну найди и больше не бери. Оставь другим детям, которые голодные. Видите? Таким удовольствием Ну давай, покажи, скажи, наши дети самые счастливые, говори. Наши. наши дети самые счастливые. Они каждый день едят клубнику. Они каждый день едят клубнику. И плевать нам на ваш шоколад, кофе, джинсы, пепси-колы и ваш рок. А заявление, не надо. Шоколад все-таки оставим. Спасибо, Павел Николаевич.